Так, прибор Джанде. Копирование чипов для Toyota, Он записывается через телевизор, через интернет. Вот программа. Подключаем прибор. Баби копирует сорок восьмые. Смотри прибор. Так, прибор. Беремчик. Так, приборчик. Беремчик. Тип 4DST80, нажимаю копию. Light the Connect, компьютер, терминал. Подключите компьютер. Подключаем. Подключили. Так, это обновление. Доехал. Декодинг. Нажимаем на приборе. Декодинг. Пошло. Позитивно. Все. Здесь у сукас на приборе показывает запись. копируем ну и так другие чипы которые записываются до кода не знаю какие там будут 48 либо там 4d 80 бит какие-нибудь еще там есть 4d 60 80 бит.